Поэтому я еще раз хочу сказать, что мне, ждать от, что мне ждать от будущего, если вы позитивный человек, испытываете радость и создаете радость вокруг себя, и в сердце у вас радость, то будут только хорошие состояния в вашей жизни. Если у вас тяга, вам физически плохо от похмелья, вам нравится страдать, вам нравится заставлять страдать других, то в вашей жизни будет все плохо, несмотря ни на что. Женщина и мужчина не будет счастлив ни с, никогда и ни с кем до того момента, пока он не найдет радость в середине своего сердца. Поймите, это очень важно для человека. Радость в середине вашего сердца, он, ее нужно найти. И в случае, если человек эту радость задавил тем, что там, меня не любят, на меня не обращают внимания, никому не нужна, я некрасивая, то никто обратного этому человеку доказать не сможет никогда. И начав жить с мужчиной, такая женщина или такой мужчина, будут все время что-то искать, чтобы кто-то доказывал, что они все равно красивые, что они все равно нужные, что они там востребованы и так далее. И это всегда будет иметь какую-то проблему. Поэтому найти необходимо сердце в себе, вернее, в своем сердце доброту, вот такую внутреннюю радость, внутреннюю сердечную радость. Где мне жить, неважно, где жить. Неважно, где жить, если в сердце нет радости, везде будет плохо. С кем мне жить? Неважно, с кем жить. Если в сердце нет доброты, с каждым будет жить и с каждым будет плохо. Радости нет в сердце, будет с любым человеком плохо. Андрей Андреевич, а что вы можете посоветовать, допустим, тем, кто собирается выйти замуж, как правильно выбирать? Одно могу вам сказать на 100%. Если отношения в самом начале строятся на какой-нибудь лжи и выгоде, особенно материальной, ложь материальная, вернее, ложь в отношениях делает людей служителями лжи. При этом ложь является знаменем таких отношений. А если ложь это неправда, то отношения равняются неправде. То есть если отношения, хотя бы с одной стороны, они строились на состоянии неправды и кто-то кого-то использовал, то рано или поздно вся их семья станет ложью, то есть неправдой. А если неправда, то это не так, как есть. То есть фактически семья, построенная на лжи, в дальнейшем лживая и не являющейся семьей она уже является ложью то есть она существовать не будет на энергетическом плане все что создано под знаменем лжи в дальнейшем существовать не будет именно поэтому такие семьи распадаются там как это выглядит вот я много знаю таких случаев там мужчина закончил там училище уезжать домой не хотел в деревню ему девочка там понравилось как он говорил на самом деле не понравилось начал жить родились дети он начал жить с этой девочкой начал бухать, потому что она к нему плохо относится, но он там жил, ребенок чуть-чуть подрос, после этого они разошлись. Кто виноват в этом всем? Мальчик, потому что в самом начале он выбрал девочку, не хотел он ее, то есть это не по любви, это как бы по привычке были, просто они встретились, между ними интим произошел, ему не хотелось уезжать в деревню, то есть было это, выгодно Или там девочка приехала, нашла какого-нибудь мужчину, использовала, в квартире его жила, и рано или поздно это все разрушается. Все, что устроено по принципу лживости или использования, оно недолговечно, потому что все, что идет под знаменами лжи, разрушается.